Всем здравствуйте, дорогие слушатели зрители. В эфире мы продолжаем вторая часть программы «Ментальный фитнес» Оксана Даламан. И сегодня мы говорим о праве быть здоровым, о вакцинах, об осознанности, о праве принимать самостоятельные решения и что нужно делать для того, чтобы подготовить свой организм к тому, чтобы в вашем организме сформировался иммунный ответ в случае, если вам нужно сделать вакцину. И в первой части мы принять вакцину, да, сделать прививку. В первой части мы говорили о том, что нужно сделать. Первое, это э, нужно проверить на наличие антител. То есть если в вашем организме уже есть антитела, специфические антитела да, к этому вирусу, то э, в принципе вам можно не делать вакцину, потому что задача вакцины она как раз заключается в том, чтобы выработать эти специфические антитела. Поэтому если в вашем организме они есть, то в принципе можно не делать. Э, следующий момент, на что нужно обратить внимание, это сформировать такой вот осознанный э, подход изучить информацию о рисках и преимуществах той вакцины, которую вам вам предлагают сделать. Да? То есть это ваше право и это ваши привилегии. Да? То есть если раньше я приводила пример в Советском Союзе, когда мы были маленькими, но я знаю, что это и не только в Советском Союзе было, но и во многих странах в детском возрасте просто делают прививки определенные, да? не спрашивая нас, поскольку мы маленькие, иногда даже не спрашивая наших родителей, но сейчас уже спрашивают. Ну вот сейчас пришло-то Такое время, да, хоть мы большинство из нас э, привиты, да, то есть есть у нас эти прививки, которые были сделаны в детстве, то сейчас у нас есть право делать осознанный выбор, и мы его сейчас вот вместе делаем. Я предлагаю вам размышлять на эту тему и совершать эти осознанные действия, осознанные поступки, э, потому что именно ваш осознанный выбор, он помогает вам э, и сформировать этот иммунный ответ, помогает вашему организму, когда вы уверены в своих действиях, когда вы понимаете, что это не из чувства страха вы делаете, а э, вы осознанно Сознанно сделали этот выбор, и вы немножечко понимаете, какие процессы э, могут происходить в вашем организме и какие действия, э, какие риски, какие преимущества вы получаете. Да? То есть это нужно э, воспользоваться этим. И я в первой части говорила о э, компании. FDI, да, то есть этот орган, который выдает эти разрешения на, сертиф... на э, всевозможные лекарственные препараты, выдает разрешения на э, продовольственные продукты в том числе, но особенно это касается лекарственных препаратов, БАДов там, и так далее, то э, мы вот с вами смотрели документ этот официально на сайте вы можете найти этот документ в отношении э, той или иной при... э, вакцины. Я вот в отношении одной вакцины тут прочитала и делюсь вам информацией о том, что что вакцина является неутвержденной. И, в принципе, нет ни одной утвержденной FDA, FDA и другими организациями, которые сертифицируют эти продукты и одобряют, нет ни одной вакцины, потому что очень маленький срок прошел, да, это еще с момента вот получения этой вакцины. И на, в этих же документах есть такой пункт, да, внимательно, при внимательном прочтении вы его обязательно найдете, который связан с контрмерами, да, то есть в случае, если вакцина принесла вам какие-то негативные воздействие на ваш организм, в том числе и смертные случаи, то вы можете обратиться, вы или родственники да, могут обратиться, есть специальная организация, которая занимается тем, что компенсирует да, вот это негативное воздействие. Кроме этого, есть еще специальная страничка, специальный сайт, на котором вы можете публиковать и описывать свои состояния, да, что происходит с вами, негативные какие-то воздействия, и в этом же документе там тоже написано, прописано даже то, что вы можете ожидать, которое то есть риски, которые... Или вот такие побочные явления, которые уже наблюдаются у людей, которые принимают именно эту вакцину. Вы можете найти эту информацию по поводу любой вакцины. То есть важно вот этот момент понимать, что у вас есть право найти эту информацию, потребовать эту информацию, чтобы вам предоставили. Если не предоставили, то вы можете ее сами найти, но ну, осознанно подойти к этому вопросу. И в том числе по поводу контрмир. Следующее, что я обещала вам да, рассказать, сейчас вкратце скажу по поводу вот этой Матричная РНК, да, потому что большинство вакцин, которые изобретены сейчас в это время, ну, в настоящее время уже созданы, которые находятся вот на рынке применения они построены как раз вот по этому принципу. Это матричная РНК. И очень многие люди боятся этого. Да? То есть поэтому для того, чтобы перестать бояться и преодолеть вот это чувство страха, очень важно по почитать и послушать эту информацию. Сейчас в интернет ее тоже очень много. Опять-таки рекомендую не доверять, а проверять, да? потому что мы, у каждого из нас есть наш мозг, есть определенный опыт, есть внутреннее чутье, есть интуиция, и мы всегда можем найти ту информацию, которая подтвердит правильность нашего решения и правильность нашего выбора. Да? То есть нужно обязательно этим воспользоваться. А следующее, если вы все-таки решили, что вы делаете, то нужно наш организм, наше тело подготовить. Это очень важный момент. И я вот недавно э -э, совершила несколько перелетов таких. В одном из перелетов я познакомилась и с человеком, который был представителем здравоохранения, который наблюдает, да, что происходит, именно как это происходит с людьми, этот процесс. И в то же время мне повезло, что я встретилась и с человеком, который относится, к, относится к, к направлению вирусологии, то есть изучает поведение этих вирусов. И один, и второй, они ну, навели меня на мысль о том, что об этом нужно говорить, хотя я все время об этом говорю, о здоровых привычках, о том, что создавать условия в своем организме, нужно помогать своему организму, но особенно сейчас хочу об этом сказать, потому что важно подготовиться к приему этой вакцины, в том числе. Да, то есть это полезно для всех людей, но вот особенно актуально это именно для тех людей, которым предстоит пройти эту процедуру. Первое, что нужно сделать, это провести детокс. Как ни странно, нужно помочь своему организму освободиться от всего лишнего. Потому что в тот момент, когда мы делаем прививку, в наш организм попадает вещество определенное, которое будет вызывать иммунный ответ в организма. То есть наш организм должен будет поработать для того, чтобы сформировать эту защиту. И очень важно, чтобы у организма были эти силы для того, чтобы формировать этот правильный иммунный ответ не отвлекаясь на борьбу с теми токсинами, шлаками, которые уже есть внутри нашего организма. Да? Поэтому логично почистить свой организм, провести такой вот детокс-мероприятие. Это не значит, что нужно там, быстро побежали, делаем клизмы, там или еще какие-то такие глобальные процедуры. Это может быть на уровне того, что вы просто э, включите в свой э, режим, и в те несколько дней или там, недель, когда э, вам предстоит сделать эту э, процедуру, вы включите интервальное галактическое да, то есть даже этой процедуры одной, да, то есть вы ничего не меняете, вот все, как у вас было, вот просто вы даете возможность своему организму самостоятельно очищаться от всего лишнего, от всего ненужного и включать вот этот процесс аутофагии. Для тех людей, кто не знает, что это такое, опять-таки можно посмотреть в интернет, ну, прямо сейчас скажу, что это подразумевает не полное голодание, а просто определенный прием пищи. Вы приемы пищи распределяете таким образом, что вы едите в течение 8 часов, а в течение 16 часов ваш организм не ест, да, то есть в ваш организм не попадают продукты питания, и в этот момент, ну, там, вода, естественно, может попадать, вода, чай, даже иногда там кофе разрешают, да, некоторые, нужно смотреть по своему самочувствию. Для чего? Для того, чтобы организм включил вот этот механизм освобождения самостоятельно. Можно это сделать, да, я рекомендую настоятельно это сделать всем. Следующее, что можно сделать, это, конечно же, посмотреть на свой режим, на свой рацион добавить больше воды, да, добавить больше воды, потому что именно с помощью воды, особенно теплой воды, мы тоже включаем вот эту функцию очистки организма. Даже элементарно просто чистая теплая вода. А, еще будет лучше, если добавите туда чуть-чуть лимонного сока, либо добавите яблочный уксус, да, то есть добавите еще какое-то вещество, которое дополнительно почистит ваш организм, да, то есть подготовит. А, следующее, что нужно сделать, вот в вот этот момент детокса, я бы еще включила не только еду а, или вот отцу. Отсутствие еды и достаточное количество воды, а включила бы какие-нибудь процедуры, которые касаются дополнительной стимуляции вот этой очистительной функции нашего организма. Это может быть сауна, это может быть баня, это может быть контрастный душ, потому что он тоже стимулирует как раз вот очистку организма. Это может быть обычное растирание полотенцем, либо массажными перчаточками, щеточками. да, То есть вот такое вот активное воздействие на наш организм, которое вызывает дополнительное кровообращение, которое вызывает дополнительное э, открытие там пор, высвобождение, да, то есть активируются эти процессы в нашем организме. И очень хорошо, что в этот момент, когда вот эти очистительные перечисленные процедуры, которые я э, назвала, они дополнительно стимули стимулируют кровообращение и лимфоотток, что очень важно, да, то есть нам э, важно, чтобы наш организм полноценно э, хорошо функционировал, чтобы и кровь хорошо функционировала, и чтобы продукты, которые уже отработали, Челюсть, в том числе и лимфатическую систему, чтобы они активно выводились, да, чтобы вот, нужно позаботиться об этом. Сразу скажу, что для тех людей, кому будет нужна помощь для того, чтобы составить этот режим, подобрать те процедуры, которые активно подойдут к вам, напомню, что здесь важно, чтобы вы получали удовольствие, чтобы это не были какие-то новые суперспецифические какие-то Процедуры, которые вы никогда не делали, которые организм, от которых ваш организм будет защищаться. Да? То есть очень важно найти именно те процедуры, те продукты, те способы поддержания своего организма, когда, которые он уже помнит. Да? Потому что уже у каждого из нас были такие случаи, когда кто-то болел, когда были такие ситуации, когда вот нужно было выходить в это состояние. И вы помните те процедуры, которые вы делали. Потому что для кого-то это будет сон. Да? То есть нужно хорошенечко выспаться для того, чтобы иммунная система включилась для того, чтобы организм вот это, восполнил этот запас сил. Для кого-то это нужно будет, например, попить каких-то чаев, может быть, да? кому-то это вот массажные какие-то процедуры, кому-то нужно будет сбалансировать питание. То есть у каждого есть свои вот эти моменты, и я, если нужна будет такая помощь, обращайтесь, мой номер телефона 971-361-1390, либо на Facebook в личном сообщении, Оксана Доломан можете написать, и мы договоримся с вами, как организовать такую встречу. Единственное, что э, я работаю всегда с людьми вот в таких вот вопросах, когда люди приходят на эту встречу уже с написанным режимом и рационом, то есть хотя бы хронометраж одного вашего дня, он должен быть у вас сделан, то есть вы должны сделать какое-то свое первое действие, э, придя на мою консультацию для того, чтобы я вам могла потом уже помочь сбалансировать и, и оптимизировать, да, то есть добавить какие-то... Через уточняющие вопросы добавить, сбалансировать режим, рацион, сделать какие-то вот поправочки, оптимизировать для того, чтобы ваш организм был, был в таком вот состоянии ну, легче и быстрее мог адаптироваться. Напомню, что мы сейчас говорим о тех процедурах, что нам нужно делать для того, чтобы подготовиться. Это тема детокса. Да? То есть, вот первое, что нужно сделать, это детокс, помочь организму освободиться. Следующее, на что нужно обратить внимание, это на сбалансирование свое питание, сбалансировать свое питание в, в каком плане. Важно понимать, что нам не только витамины будут нужны. Почему? Потому что очень многие вот в моменты, когда происходят такие вот вирусные инфекции, заболевания, там, респираторные заболевания, многие сразу говорят, о, нужно там такую ударную дону, дозу витамина С или там мультивитамины или еще что-то. Важно, хочу обратить ваше внимание, что витамины это катализаторы процессов, а клеточки, из которых строится наш организм, в том числе и антитела, они состоят из аминокислот, да, и они состоят в том числе из жирных кислот. И э, поэтому вот этот момент сбалансированного питания нужно начинать не только с витаминов и минералов, да, которые мы э, добавляем как катализаторы, а чтобы был строительный строительные кирпичики, чтобы был этот материал, из чего будут строиться наши клеточки. И э, поэтому очень важно обратить внимание на наличие, на достаточное количество белка в вашем организме, аминокислот. Да. Э, желательно, чтобы это были легко усваиваемые протеины, да, либо амины, ну Белки, как их называют, белки, протеины, аминокислоты, это все одно и то же. Да? То есть к одной теме, не одно и то же, но к одной теме относятся. Желательно, чтобы это были продукты, которые ваш организм будет легко усваивать. И опять-таки нужно посмотреть на те кулинарные предпочтения, которые у вас уже есть. Почему это важно, обращать внимание? Да? Потому что в ваш организме, если вы едите определенную специфическую еду, то в вашем организме уже вырабатываются те ферменты, уже живут именно те микроорганизмы, которые которые привыкли э, кушать да, эту еду, привыкли участвовать в переваривании, привыкли, то есть в вашем организме это все присутствует. И если вам добавить что-то новое, другое, чужеродное, к чему ваш организм не готов, то для организма это будет определенная такая вот стрессовая реакция, ему нужно будет время для адаптации. А нам нужно, наоборот, сделать так, чтобы это было легко, и чтобы ваш организм вот в такой в легкой форме, наоборот, освободившись от всего лишнего, чтобы ему не, что не нужно, чтобы он сфокусировался на формировании этого иммунного ответ, ответа на выработки антител и для э, восстановления своего организма. Да? То есть это, это тоже такой важный момент. Поэтому нужно посмотреть на ваш э, рацион и выбрать именно те продукты, которые будут вот, относиться к легко усваиваемым белкам. Э, важно обратить внимание еще на жирные кислоты, потому что Несмотря на то, что все клеточки они состоят там, из аминокислот, но мембрана клетки она состоит из жирных кислот. Да, поэтому очень важно, чтобы в рационе было достаточное количество этих жирных кислот. Естественно, предпочтительно это вот из растительных э, продуктов, это разное растительное масло. И, в принципе, там одной э, столовой ложки иногда да, достаточно. Это минимальный уровень, которого достаточно для того, чтобы организм использовал эти жирные кислоты э, в своих вот, строительных функциях и формировании этой защиты именно на уровне мембраны по поводу аминокислоты по поводу белка хочу сказать что здесь должны быть рекомендации такие может быть даже не супер максимальные, когда есть вот рекомендации для спортсменов сколько нам нужно белка там 100 грамм съедать 150 там да то здесь должна быть минимальное количество белка именно столько нам задача не мышцы строить нужно да а наша задача поддерживать достаточное количество выработки гормонов клетки чтобы строились чтобы нейротрансмиттеры вырабатывали и это иногда там 30 40 50 в зависимости от вашего веса это тоже можно подобрать да то есть это не значит что там всю еду сейчас нужно перевести в белковую пищу важно чтобы это были легко усвояемые и чтобы это было сбалансировано чтобы в одном приеме пищи у вас были и протеины чтобы в этом приеме пищи у вас были жирные кислоты ну вот даже ложечку масла вы добавили это самый простой способ какого масла это вы сами решаете какое вам больше нравится какое есть под рукой либо нужно будет консультация пожалуйста обращайтесь я вам что-то порекомендую и следующий момент это должно обязательно в в рационе вашем присутствовать и углеводы углеводы и легко усвояемые это как в виде сахаров да потому что я знаю что сейчас идет такая война против сахара но это не в этом случае сейчас нам нужно воевать, да очень важно что, потому что это основной источник энергии у большинства людей мы вырабатываем внутреннюю энергию именно из углеводов да то есть это такой поставщик энергии в наш организм, из которого потом организм вырабатывает эти АТФ и так далее. То есть важно, чтобы это присутствовало в нашем рационе, но в сбалансированном виде. По поводу углеводов, которые медленно усваиваются, это касается клетчатки. Очень важно, чтобы клетчатка присутствовала в нашем рационе, потому что вы уже неоднократно слышали, да, и я уже сегодня даже упоминала об этом, что в иммунном нашем ответе э, участвуют и микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике. Так вот, для того, чтобы они жили, их тоже нужно подкармливать, да, то есть им тоже нужно давать пищу. А они как раз вот клетчаткой, да, в большей, в большей степени. Поэтому очень важно, чтобы в приеме пищи присутствовала эта клетчатка. Это может быть из зерна, это может быть там, в виде трубей, но я сторонник того, чтобы это было вот в натуральном виде. Это овощи, это фрукты, это ягоды. Да, то есть выбирайте именно те продукты, которые будут обогащены этим. И, формиру... И можно научиться формировать свой рацион, свой прием пищи таким образом, чтобы там это все присутствовало, чтобы э, в ваш организм это все в сбалансированном виде э, попадало. Одна из моих профессий, которая я вот начинала... да именно свой путь в питание и в тему здорового образа жизни, это я получила такой сертификат «Специалист по рациональному питанию». Это было еще очень давно, называю еще в прошлом веке, в прошлом тысячелетии. Да? Но тогда такая была тема. Сейчас таких курсов не так уж много, но именно вот рациональное питание оно является моей такой вот основой в моей практике, когда я рекомендую людям что-то балансировать, создавать. И я все свои рекомендации строю именно на этой базе, на этом фундаменте не для того, чтобы строить мышцы, а для того, чтобы это было сбалансировано рационально и чтобы включался наш организм с минимальной нагрузкой. Да? То есть очень важно не перегружать наш организм, а наоборот, чтобы это в легкой форме, э, все продукты питания поступали именно как строительные кирпичики и как энергетические кирпичики. И в этой теме вот клетчатки я сделала бы акцент и хочу сделать и обратить ваше внимание на ферментированные продукты. Это квашеная капуста, это свекла, это буряк, то есть любой продукт, который прошел процесс квашения. Это не консервированные продукты, да, вот, которые там мы зам... а именно ферментированные. Вот, ну, классический пример ⁇ это вот квашеная капуста, которая не только витамином С богата, а самое главное, она богата именно той клетчаткой и той микрофлорой, теми микроорганизмами, которые уже начали, ну так в кавычках, переваривать ту клетчатку, которая ну, очень многих людей она не усваивается в организме, но она очень важна и нужна нашему организму, особенно в период, когда когда мы формируем этот иммунный ответ, когда мы хотим укрепить свой иммунитет, когда мы хотим помочь своему организму поддерживать его вот в чистоте и создавать внутри себя, внутри своего тела такие условия, когда организм будет способен побороть любую инфекцию, самое главное не просто победить ее, а выработать антитела, да, то есть выработать этот иммунный ответ. И в этом тоже вот функционально... Ну, ну, их функциональными продуктами тоже называют, да? а именно вот, ферментированные продукты, важно, чтобы они были добавлены. Также хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что все должно быть в удовольствии, в радость, поэтому мы делаем это все красиво. Одно из правил это добавить, конечно же, чтобы это было разноцветно, да? то есть мы не забываем о том, что это вибрации, что это частоты, и очень важно нам вибрировать на этой высокой частоте, и для этого мы можем использовать музыку, мы можем использовать ароматерапию всевозможную, ароматы мы можем включить и это нужно обязательно включить если мы и смотрим телевизор там компьютер фильмы какие-то чтобы это были фильмы не страшилки а те именно фильмы которые будут пробуждать наш иммунитет и поддерживать наше тело это то что касается смеха это то что касается комедии всевозможных всевозможных фильмов с танцами и в принципе физические упражнения которые также рекомендованы до да, в этот период они должны быть быть адекватными то есть физические нагрузки должны быть адекватными они должны приносить удовольствие обязательно и они их задача должна быть вот этой активности в том чтобы улучшить кровообращение э, участилась сердцебиение да чсс повысили и один из таких критериев вот можно вспотеть да вот просто вспотели чуть-чуть э, и в принципе наверное этого достаточно да то есть вы уже получили этот эффект и отклик от своего организма э, потому что что-то там произошло что он даже вспотел да это могут быть интенсивные интенсивные, короткие упражнения, это может быть танец, это может быть там быстренько по, э, пробежались, да, или попрыгали, Но нужно смотреть, опять-таки, на ваше состояние здоровья, на то, что делали вы раньше или не делали, потому что не нужно применять в таких вот условиях какие-то нововведения, нужно применять те, э, то есть вспомнить, да, что приносило вам радость, что, на что хорошо откликался ваш организм, э, и это будет полезно для вашего организма, да, таким образом вы проявите вот эту любовь и заботу о своем организме, о своем теле, и поможете ему создать такие условия внутри своего организма, когда сформируется правильный иммунный ответ. Я с удовольствием помогу тем людям, которым нужна помощь. Напоминаю, мой номер телефона 971-361-1390, либо на Facebook Оксана Даламан. В личном сообщении можете написать что вам нужна такая помощь, либо консультация, прийти на эту консультацию нужно с хронометражом своего одного дня, то есть что такое хронометраж, это вот записать все ваши действия, во сколько проснулись, что делали, что ели, что пили, в каком количестве и время, да, то есть для того, чтобы понимать, что, что корректировать, потому что иногда это вот сразу при когда я вижу этот хронометраж, я уже сразу вижу те пробелы, которые можно быстренько как можно усилить ваш иммунитет и оптимизировать ваш режим и рацион. Э Стоимость таких консультаций, она определяется вами, да, то есть сейчас вот в это время, когда я решила помочь людям, да, и в принципе я на протяжении большого количества времени это уже практикую, вы оплачиваете столько, сколько вы готовы заплатить, потому что понимаю, что у каждого человека сейчас разные ситуации, кто там э -э -э с финансами все в порядке, у кого-то есть под напряг определенный да поэтому вы сами решаете сколько какую сумму вы готовы в знак благодарности за эту консультацию за эту помощь э, отблагодарить, да так можно сказать напомню что мы сегодня говорили о праве быть здоровыми я напоминаю и поздравляю нас всех что у нас есть это право поздравляю с тем что у нас есть наш мозг есть наше тело есть наш организм умный организм и мы можем слушать его мудрость слушать его подсказки и самое главное наша задача в это такое интересное время, которое мы живем в это время, когда мы из защиты переходим в атаку, из позиции жертвы мы становимся победителями, то очень важно э, включить весь потенциал, который у нас есть и проявить максимальную заботу о себе, о своем теле, о своем организме. Желаю вам всем, конечно же, крепкого здоровья и помнить о том, что вы являетесь главным причиной для жизни, для радости. И э, если у вас есть Интерес к жизни. Если у вас есть планы на эту жизнь, то поверьте, ваша жизнь будет долгой, интересной и наполненной радостными событиями, и вы легко можете преодолеть любые ну, могу сказать, не трудности, да, какие-то препятствия, которые сделают нас сильнее, сделают вас сильнее и э, научат такому вот более осознанному и уверенному в себе образу жизни. С вами была Оксана Доломан, Ментальный фитнес, вы слушаете радио Славик Фэмили, и до встречи в следующий понедельник, всем пока!